Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах. Первый тарифный план 125%, второй тарифный план 150%, третий тарифный план 200%, четвертый тарифный план 300%, пятый тарифный план 400%, шестой тарифный план 500%. Все они идут сроком на 24 часа. Начисление прибыли каждый час. 7 тарифный план 600%, 8-й тарифный план 700%, 9 тарифный план 800%. Все они идут сроком на 72 часа. Начисление прибыли каждый час. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 6 тарифный план, то есть 500% за 24 часа, то наша прибыль составит 50 тысяч рублей, чистая прибыль 40 тысяч рублей. Друзья, здесь мы видим последние транзакции. Статистика компании Точками Участников на данный момент 248 человек. Проинвестировано более 100 тысяч рублей. Выплачено более 13 тысяч.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать платежные реквизиты. Ну а я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Платежную систему я выбираю ПР и инвестирую я 10 тысяч рублей. Друзья, сейчас 10 тысяч рублей я переведу на данный ПР кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 10 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своего первого начисления и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, прошел ровно час, по моему депозиту прошло одно начисление. На балансе у меня 2324 рубля. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Сумма для вывода 2300 рублей. Платежную систему я выбираю Payr. Друзья, моя выплата успешно заказана. Давайте я обновлю страничку. Как мы видим, статус у моей заявки успешный. Давайте я перейду в свой ПР кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 2278 рублей. Выплата с проекта Альянс Трейдинг. Друзья, проект платит. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.